Привет, друзья! С вами Зажигалочка. В этом фильме мы едем на поезде из Риги в Мадону. Наблюдаем за красивой природой, видами, историческими железнодорожными остановками, людьми и получаем новые впечатления, сидя в удобном кресле поезда. Наше путешествие начинается с привокзальной площади, на которой очень часто проходят разные мероприятия. Сегодня тут проходит концерт в поддержку доноров. Oh, what a Ну что ж, на сей раз даем пожертвования за поддержку доноров и отправляемся на вокзал. Рижский центральный вокзал – крупнейший пассажирский железнодорожный вокзал в Риге и во всей Латвии. Его строительство началось в 1858 году после утверждения проекта первой железной дороги Рига-Динабург ныне Талкоплс. Станция начала свою работу в 1861 году, когда была открыта дорога на Динабург, а далее на Петербург и Варшаву. Первая станция представляла собой небольшое двухэтажное здание с железнодорожными путями на фасаде. В связи с активным расширением сети железных дорог и поезда потока здание вокзала стало для реки тесноватым. В 1889 году к старому зданию вокзала пристроили два трехэтажных крыла. В 1957 году вновь стал актуальным вопрос модернизации южского вокзала. Проектные работы проводились в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта. Дата открытия нового здания совпала с 20-летием советской Латвии – 21 июля 1960 года архитектура вокзала выдержана в монументальном стиле для внешней отделки использовался светлый известняк в создании нового здания принимали участие строители московского метрополитена сегодня в рамках проекта Baltica здание железнодорожного вокзала опять будет меняться поезд из риги в мадону обновили недавно. Он начал курсировать с 1 июня 2021 года, чтобы пассажиры могли быстрее, комфортнее и дешевле добраться до Мадонны и Гулбаны. Поезд до Мадонны ходит каждый день, а до Гулбаны – по пятницам, субботам и воскресеньям. Отправляется из Риги 19.01, а из Мадоны в Ригу в 4.56 утра по будням и в 7.33 по субботам и воскресеньям. Путешествие на поезде из Риги в Мадону составляет 129 километров. Поезд находится в пути 2 часа 31 минуту. Путешествуя поездом из Риги в Мадонну и обратно, пассажиры тратят на дорогу на 33 минуты меньше времени, чем на автобусе. Цена билета 5,45 евро, что тоже дешевле, чем на автобусе. Билеты на поезд можно купить как в кассах, так и в интернете. Ну что ж, поехали со мной на поезде из Риги в Мадонну. Проедем по центральному региону Латвии Видзамы. И посмотрим на нее из окна поезда. Поезд делает 16 остановок. Центральный железнодорожный вокзал, Яня Варты, Саласпилс и Кшчила, Огры, Тегумс, Лил Варда, Юнправа, Скривери, Айскрау, Клыкокнас и Плявенис, Калсного, Мартина и Мадона. Одна из исторических земель Латвии. Регион в центральной части страны, в котором много интересных и красивых достопримечательностей. Рига, столица Латвии, расположена в юго-западной части региона. Видзема представляет собой уникальное сочетание культурного и природного наследия, что делает его интересным местом для туристов ищущих новых впечатлений. В каждой станции своя история, и в каждом регионе можно найти много интересного, что посмотреть. Все города на маршруте из Риги в Плявенис объединяет река Даугава. Даугава – старинный водный путь, судьбоносная река Латышей. По долине Даугова переселялись первые растения, затем животные и человек. Человек оставлял за собой многие городища, церкви, дворцы, господские усадьбы и традиции. Поэтому по ее берегам наблюдаются не только пейзажи красивой долины, но и различная культурная среда. Развалины Кокновского замка, выезд на лодке викингов, дендрарий в Скривере, музей Далговы – это только некоторые объекты, которые стоит увидеть. Наша конечная остановка ⁇ железнодорожная станция Мадона. Она находится в городе Мадона на железнодорожной линии плявенис с Когда-то здесь начиналась железнодорожная линия Мадона-Лубана, которая была закрыта в 1990 году. В 9 километрах от Мадоны когда-то находилась станция Праллыена. Станция Пралина на бывшей железнодорожной линии Мадонна-Лубана закрыта. К сожалению, здание станции тоже не сохранилось. Она располагалась в Праулинской волости, недалеко от поселка Луза, где в то время находился кирпичный завод. Ну, что делать в городе Мадона, смотрите в моих других фильмах. Кликните лайк и подпишитесь на мой канал. Смотрите мои фильмы и наслаждайтесь своей жизнью. Ваша зажигалочка.